поздравить вас, поблагодарить за ту большую и красивую миссию, которую несут наши родители, которые здесь присутствуют. Хочу пожелать, чтобы ваши дети радовали вас, а детям хочу пожелать крепкого здоровья и всего самого-самого доброго в будущем, потому что когда есть такие родители, то уверенность в завтрашнем дне всех присутствует.